Друзья, всем крепкого здоровья! Сегодня покажу вам самое мощное бабушкино средство для памяти, которое отлично улучшает зрение, слух и ясность ума. Чтобы восстановить и сохранить зрение и здоровье глаз, ешьте на завтрак такой салат. Морковь, тертую одну часть, курагу, измельченную одну часть, Одно яблоко или апельсин. Одну столовую ложку меда. Такой салат можно хранить в холодильнике до трех дней. Если информация была полезная для вас, делитесь ею со своими знакомыми и близкими. Желаю вам всем крепкого здоровья!